Чаще всего плоскостопие появляется, когда ослабевает мышечно-связочный аппарат. Поперечный свод стопы поддерживают мышцы голени. Смотрите сюда. Вот она, эта глубокая мышца. Длинная малая берцовая и задняя большеберцовая. Все сигналы от головного мозга идут через позвоночник. Если позвонки смещены, они зажимают нервы, соответственно сигнал становится слабым. Вот желтенькие, это все нервы. Внутренние органы, в нашем случае мышцы, работают плохо, свод стопы не держит. Делать учебную гимнастику, массаж, носить специальную обувь – это, конечно, полезно, но особого эффекта не даст, так как вы воздействуете на последствия, а нужно работать с причиной. Убрать зажимы в по повздошном сочленении – вот чем надо заниматься. Правка все это позволяет сделать. А вот уже после правки нужно подключать упражнения. Подпишитесь на наш канал